Кто самый умный? Электронная игровая книга. Эта необычная игровая книга содержит 825 вопросов на самые разные темы. О животных, растениях, о профессиях и изобретениях, о космосе и истории. Ты можешь отвечать на вопросы один или с другом, а мини-компьютер определит победителя. Целью игры является за 10 минут ответить на как можно большее количество вопросов. Для начала игры нужно нажать на кнопку Книга сама выберет номер вопроса, который нужно будет найти в книге. В данном случае выпал вопрос 167. Чем питается большинство морских птиц? Выбираем вариант ответа. В случае, если ответ правильный, то мы увидим смайлик. Таким образом, ребенок может находить вопросы и отвечать на них. Победителем будет тот, кто за 10 минут ответит на большее количество вопросов. После каждых ответов начисляются бонусные баллы.